Всем привет, ребят, с вами снова я, Ярик. И сегодня мы с вами играем в Кримус. Скачал я недавно, так что не пишите в комментариях, что я, ну, не умею играть. Я недавно только скачал. И не знаю почему, но у меня пропадает мобизм, когда я начинаю снимать. А, не, норм теперь. Я люблю играть за Тешников, потому что можно устанавливать бомбы. И прошу тебя потише. Ну, не тебя, конечно, мой ценный зритель, а критика Лупс потише, а то меня не слышно. Твою же, я бы спросил. Ну-ка. Во. Вот, 33%. Давайте играть 3000 баксиков. Куплю себе это. И мой любимый p 90 Расскажу, ребят, почему мне нравится p 90 В сложных ситуациях, когда на тебя нападают два кт или три. Ну, короче, больше одного. Тебе пригодится много патронов. И перезаряжаться времени нет. В то время, как у твоих соперников патроны есть. И получается, что... Твою... Напарник, ватафак! Сучка, напарник. Ладно, ребят. Меня уже убили. Каким-то неким образом. Потому что мой напарник, блин, имбецил и кинул флешку в меня. Тварь. Навижу. Так, это не с бомбой. А какой с бомбой? Вот это с бомбой, наверное. Был. Наверное, я не знаю, ребят. Короче, ждем, пока этих всех ублюдков убьют, и мы просрем и начнем заново. Слушай, ребят, команда ну Мы выиграли? Я удивлен, честно. Я только мать твою вошел. Во, я присоединился к Тэшникам. Класс. Я не буду в КТ. Сложите. Кстати, ют на самом деле крутая штука. Я думаю, Юсп бесполезен. Но в некоторых случаях, когда тебя не слышат, потому что она не успела, глушитель, это может хорошенько помочь. Тебя никто не услышит. И можно хорошо стать хэдшота на самом деле. Удобно. Не знаю, почему мне удобно. Я зато делать отслился. Левальвер. Давайте поговорим по про левальвер. Левальвер, он, конечно, наносит нормальные урона. Я соглашусь с вами. Ну, мы про уже. Ладно, потом поговорим. Ну... Но... Перезарядку у него, а сидеть какая долгая. Поэтому, ребят. Ой, блин! Не, я хочу юсп! Верните мне юсп. Эй! Верните мне юсп! Во, юсп классно! Блин, теперь я могу сражаться только юспом И это минус. Я не могу взять двойные береты и юсп одновременно. Это очень печально но сейчас он не очень помог этот юсп поэтому я не буду это говно покупать снова и просто куплю себе мать твою 90 если мне хватит бабла потому что я всегда покупаю броню чтобы сразу не слиться о этот знает как с юспом обращаться ну или это просто был нуб -катэшник. Это тоже мой. Теперь он. Просто слился. Не, мне по-любому не хватит, потому что P90 стоит там, не помню, сколько. Короче, он дорого стоит. Это я знаю точно. Кстати, расскажу лайфхак. Даже если вы играете на ПК в CSGO настоящий, они а в пиратке там Critical Loops, Cortble. То расскажу вам секретик, что везде, в Critical Loops, CS Part Даже в CS GO обычном, если бежать с ножом, то ты будешь бежать быстрее. В этом мой плюс. О, б бомбу плонить. Где-то заплентил идиот. Он заплентил на, за, на А. Идиот. На А уже все знают, как нас обезвреживать. Да блин, где враг-то? Я понять не могу, но сейчас зовется бомба. Все, мы выиграли. Даже если бомба не взорвалась, мы все равно выиграли. И у меня бомба. Не знаю, я удивлен. Ну, ребят, что ж. Если выпал ну, такой шанс, пропускать его нельзя. И мы кидаем флеш. Кстати, здесь такая фишка, как в CSGO работает. Если отвернуться, флеш не действует. Так, никого нет. Засуньте свои оружки себе в квадратную задницу. Идите в жопу. Где буду охранять эту чертову бомбу? Идите вы в жопу. Ну не вы, конечно, извините. Если вы подумали, что это вы. Я про КТшник. ⁇ перный Блин, он обезвредит. Сдохни, мразь. сейчас обезвредит. Сдохнем, раз! Сейчас взорвется. Только я сдохну, жаль. Блин. Надо было убежать оттуда, но я... Уже все просрал. Не, я возьму аук. Киньте бомбу. А если плиц? Ну ладно. Блин, у нас уже 10, у них 6. 4 их обгоняем. Нет, ну вы серьезно? Ребят, говорю, тут очень много крыс, так что не удивляйтесь моему нубизму. Мобизм из-за того, что здесь много крыс. Ехать! Блин. Там на планете а, идиот какой-то сидит. Фу, фу. Блин, он на Б А! Вася! Ох ты, ё-моё, 64 хп. Кидай. Класс, мы вместе его завалили. Или нет? Ехал за. Ребят, до одной победы. А дальше уже в следующей серии будем проходить. Критикул. Я не знаю, до каких мы играем, но обычно до 13 или до 14 побед играем. Поэтому считайте, нам осталось всего 3 или 4 победы. Что надо сделать? Вот так, тварь. Блин! Тварь, я себя гушу. Выкуси. Надо охранять бомбу до самого конца. Давай. Быстрее! Есть! Выкусите, КТшники! Ох, как же я испугался. Я даже одну гранату не испугал. Недоступны снайперки. снайперки. Говно, ребят. Говорю, снайперки это дерьмо полное. Вы уже тут, чтобы выжить, прицелиться. А вы когда стреляет от 190, ну получается. Так что, ну нафиг. АВПшки. АВП это говно. Запомните правила PSGO. И остальных PSGO. Красавчик. уложу нормально. он меня уложил. АФКшники. Поговорим еще о АФКшниках. АФКшники это ненужные куски человеческого мяса, которые просто стоять ничего не делают. Они занимают место другим людям. Он с ножа хочет. С ножа. Давай попробуй с ножа. Ау! Круто. Слушай, я тоже хочу с ножа кого-то убить. Ну и мы выиграли. На этом все. Всем пока-пока-пока и удачи!